Ну вот и Пушкина проснулась. Сегодня приехала посмотреть, как тут перезимовала вот розочка, клубничка. Тут вот крокусы уже какие-то желтенькие отцели. А вот синие прям тут стайкой распустились. Тюльпанчики, вон уже цвет. Где набирают. Папа там шумит. Вот вот основные цветочки вот тут мне меня турецкое мыло вылезло зелененькое это жимолость уже тут листики вам распустила тут тюльпанчики будут хризантемки там вылезли, ожили но потихонечку природа просыпается снега уже нигде нет Снега было, ну, Вася говорит, что много, но я считаю, что прям сухо землю вот копнуло. Так практически все испарилось. Красная смородина уже он зеленеет. Наш крот перезимовал, охранял. Высоченная, что-то ее уже пересаживать надо. надо не растет, ничего не растет, надо подумать, как ее рассадить.